Ишхан или сиванская форель эндемик Армении. Ишхан это миловидная рыба со вкусным мясом и почти без костей. А его шепетильное отношение к среде обитания говорит о его чистокровности. Ишхан образует четыре подвида. Зимний бахтак, ветный бахтак, боджак и гигаркуни. Ишхан это рыба семейства лососевых средней величины. Тело имеет цилиндрическую или коническую форму, покрытое серебристой чешуей по всей длине, а также крупными черными точками, а иногда оранжевыми или розовыми. Все подвиды имеют вкусное розовое мясо, питаются мелкими животными, живущими на дне водоемов, червями, улитками, разными беспозвоночными. Когда готовятся к размножению или только закончили метать икру, они меняют цвет, становятся темно-коричневыми или даже черными. При этом точки могут исчезнуть. Кожа утолщается, покрывается толстым слоем слизи, челюсти удлиняются, а мясо становится белым и меняет вкус. В этот период, который длится от 3 до 6 месяцев после нереста, пишхан называется бахтаком. А после этого периода рыба принимает свой прежний вид. Летные бахтаки гигаркуны поднимаются к истокам бестратечных горных лет, падающих в озеро Севан, где более безопасно для их за отсутствие других крупных рыб, а вода более холодная и чистая. Для откладывания икры самка роет яму на дне реки, а после вместе с самцом накрывает икру песком и мелкой галькой и уплывает. Самец 2-3 дня охраняет гнездо, потом уплывает к самке. Спустя 2-3 месяца из икринок вылюпляются мальки и шханы. Малек после 8-12 месяцев жизни в реках спускается в озеро. От образа жизни Ишхана мы можем научиться, что ради благополучия и безопасности потомства надо преодолевать любые преграды.